Смартфон Redmi 4X. Два дня без подзарядки. Самый популярный телефон. Всего за 6650 рублей. Только до 15 января. Три телефона в день. Успей купить в салоне Плюс Plus на Сулеймана Стальского 1.